как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Ну что, ребята, очень важная новость по бирже Prismbit. Сразу скажу, никакого хейта, не хочу вообще никакую бучу поднимать, Просто полезная информация. Поскольку аудитория моего канала а, очень много людей находится в криптовалюте Призм. И всем известная биржа Призм бит. В ее названии, кстати, есть слово Призм. Тут торгуется криптовалюта Призм. И я думаю, что многие Призмачи совершают сделки на этой бирже. Но на текущий момент у данной биржи есть какие-то технические неполадки Я не знаю вообще, что происходит, как происходит, поскольку на официальных аккаунтах... Бирже и в чате вроде как никаких разъяснений нет поэтому я хочу пользователей криптовалюты призм предупредить что на данный момент можно так сказать на бирже ведутся тех работы то есть мы можем почитать чат и увидеть что пошли четвертые сутки уже реально не смешно админ вы предпринимать что-то по выводу собираетесь, админ, прошу, подтолкните вывод, ускорите вывод. Добрый день. У кого-нибудь сегодня вывод состоялся? Пишут, не состоялся. И если мы посмотрим, то действительно пользователи жалуются, что у некоторых даже уже четвертые сутки нету вывода. Я переписывался с одним человеком, он написал, что в течение двух суток ему вроде что-то там пришло монеты, вывод. Некоторые пишут, что есть проблемы с депозитами, поэтому если вы в ближайшее время думали воспользоваться биржей призм бит то не торопитесь или подождите пока биржа даст официальный ответ или исправит неполадки которые присутствуют вот периодически можете заходить читать чат или воспользуйтесь другой биржей я вообще не понимаю почему руководство админы работники биржи призм бит никаких официальных заявлений по этому поводу не делают потому что я считаю что честный бизнес прозрачный бизнес он даже когда у него появляются какие-нибудь проблемы, ну, как минимум, чтобы оставить комфортную работу своим пользователям, которые доверились этой бирже, ну, должен был сообщить, если есть какие-нибудь проблемы, то не бояться о них говорить, потому что, ну, все мы люди, все мы понимаем, что разные ситуации случаются, но замалчиванием проблем лучше уж точно никак не сделаешь. По-настоящему крутые бизнесы, даже если совершают какие-нибудь ошибки, то они их признают, и я надеюсь, что в будущем руководство биржи призмбит все-таки Сделает пост у себя какой-нибудь Что вообще происходит, когда это исправится И думаю, что было бы хорошо извиниться перед пользователями Которые реально вот, если уже четвертые сутки ждут Ну, это совсем не дело Хотя бы предупредить своих клиентов Об этом как минимум надо Все мы знаем поговорку а Предупрежден, значит вооружен И я думаю, что пользователи были бы только этому благодарны давайте поспешных выводов делать не будем видим у кого-то выводы есть я вчера выводил рубли через два часа пришли проблем нет кто-то какие-то монеты выводил тоже приходили а у кому-то не приходит вот уже четвертые сутки и кто-то даже депозит делает а депозит не поступает на счет биржи хотя в принципе когда проект искамится мы с вами знаем что вывод не работает а вот наоборот работает так что у биржи скорее всего какие-то технические неполадки палатки уже некоторые пользователи или в чате тут писали или где-то я видел что вроде как не хватает персонала поэтому будем ждать новостей но знаете если вот вы хотели моментально там приобрести криптовалюту призм на бирже этой то пока что наверное не стоит этого делать потому что все может затянуться на неопределенный срок подождите пока тут все исправится или воспользуйтесь другой биржей